Всем приветики, всему хорошего дня и прекрасного настроения. С Авито у меня поступил заказ. Покупатель оформил Авито-доставку через Боксбери. Заказал беспроводные наушники Redmi iDots. Цена этих наушников в преддверии Нового года 500 рублей. Все, сейчас я товар упаковываю и иду в Боксбери отправлять. Нахожусь в Боксбери. Сейчас буду отправлять беспроводные наушники Redmi iDots. Новые. В комплекте амбишора.